Что же, ребят, всем привет! С вами Вархаммер, и второй этап Недовека Китай. Снова один час, снова Porsche LMP1. И к сожалению, в последний раз Porsche мы видим в LMP1, потому что с этапа в Лимане, который будет следующий, у нас уже пойдет немного другой карпак на сервере, и, соответственно, эта гонка на Porsche будет последней. Но Окей, все равно надо ее проехать и надо обязательно заработать как можно больше очков. Начинаем по традиции с квалификации, в которой я выехал на мидиуме изначально, потому что я тестил софт и понимал то, что софт здесь. Он будет жить примерно один сектор, ну полтора ладно, то есть до момента скоростной связки левого и правого поворота, после этого он начинает быть перегретым и соответственно уже никаким, он не является рабочим комплектом в этот момент. И медиум, наоборот, становится намного лучше. Но да, софт все-таки имеет преимущество в первом секторе, в части второго сектора. но уже в третьем, наоборот, берут свое. Но опять же, это только начало квалификации. Сейчас немножко раскатать трассу. Хотя вроде бы в эти по-другому работает. Но ладно, надо просто именно вкатиться в трассу. В принципе, пока что первый круг идет ну, более-менее неплохо. Есть местами недочеты. Все, собственно, меня все время будет сносить в, во второй улитке, с которой мы выходим на обратную прямую, на которой мы сможем использовать оставшийся весь гибрид до 330 км в час, разгоняясь. И после этого, соответственно, жесткое торможение со 150 метров и уже выход на старт-финишную прямую, и тем самым мы заканчиваем трассу. На этой гонке у нас было три новичка вроде бы, в LMP-1, если... А нет, 2, только 2. При этом у нас два других пилота не смогли приехать. Точнее, один перешел в класс GTE, а мой напарник, к сожалению, не смог присутствовать на Это этапе. Мало, да? По итогу, первый круг ставим минуту и 4 если правильно вижу на своем небольшом Поехали экране в Вегасе. И тем самым занимаем пока что виртуальный пол. Но после этого попытки я решил то, что окей, попробуем все-таки софт. то Все ребята едут на софте, а я тут на мидиуме еду все-таки у нас нет каких-то жестких правил по типу того, что на каком квалифицировался комплекте, на таком и едешь. Ну и начинаем круг, улику я прохожу, конечно, так себе, но под конец начинаю что-то отыгрывать за счет того, что все-таки это софт, все-таки больше зацепа на нем, особенно на выходе, ну и да, по итогу отыгрываю, но опять же, этот это отыгрыш будет идти в рамках вот половины трассы, во второй половине трассы, наоборот, я буду уже даже терять. Но самое главное просто по максимуму отыграть в первых двух секторах, но пока что да, там где-то я отыгрываю в данный момент, даже на выходе из поворота, который заканчивается в первом секторе, я отыгрываю по времени, но вот с красной левой я вхожу неправильно немного, на этом теряю, но выигрываю там на выходе, потом поздно торможу в правую уже, из-за этого тоже проигрываю десятку. Ну и все, с этого момента софты уже просто на передних колесах, как вы видите. Просто перегреваются, особенно правая передняя, и соответственно, ну сцепления никакого. Да, конечно, у нас есть тракшн-контроль, но все-таки сцепление, сцепление и сцепление, и тракшен будет чуть дольше просто душить, по итогу болит. В уже данные улитки я тоже продолжаю терять время, потому что меня просто неимоверно сносит, так как не могут колеса никак зацепиться, потому что они просто банально перегреты. И по итогу я просто везу одну десятку. Но если бы ну, я ехал на 3D, медиуме, скорее это всего, это я вез 3D, бы не десятку, а, а? Ну, две а? или три десятки уж точно, потому что на медиуме как раз-таки мне было проще проходить вот последний сектор. Ну и что же, торможение самое жесткое после обратной прямой. И подъезжаем к последнему порту, который также надо хорошо пройти, на котором я немного запоролся на первом коллекционном кругу. Но прохожу, в принципе, неплохо, улучшая на две десятки. Но окей, пойдет, грубо говоря, я да, укрепил свою... Пол Но девиза все-таки успевает перебить меня на 7 тысячных секунд. И причем, как он потом писал, то что он доезжал круг просто банально на гибриде. То есть, если было бы у него топливо, я думаю, там все-таки побольше был бы разрыв. Ну ладно, переходим к старту гонки. Собственно, у нас старт обычно дается от старт-финишной линии, которая -то в Шанхае является старт. та линии, кто мы пересекли. Я решил, как раз, от нее, начать разгоняться, но смотрю, то, что не разгоняется, значит, окей, будем от именно старт-финишной линии. Мы стартовать, по итогу все окей, стартуем и на первом кругу меня сносят О, в улитке и по итогу я очень широко вылетаю и теряю почти все позиции, я, ну, я, даже я, не я, почти, а все, я потому что я в по итогу уезжаю еще на траву и да оказываюсь на шестом месте, Последним с ЛМП-1, но окей, это лишь начало гонки и надо просто как можно быстрее сейчас обойти. Впереди ребят и погнаться за девизы, который в этот момент, конечно, успеет отъехать, да уже можно видно видеть, то, что он отъехал от второго места примерно на секунду, соответственно, уже будут небольшие проблемы с этим, но окей. Причем быстро нагоняя игру, потому что люди начинают друг с другом бороться, плюс по темпу у нас немного разный уровень, и так до пятого места я доезжаю ну, в кратчайшие, так сказать, сроки. Просто главное теперь был вопрос, как быстро я доеду до, до, до, до, до девиза, если я объеду всех этих четырех пилотов. Потому что ну, девиза все-таки немедленный пилот, и это, так сказать, мой основной соперник в личном зачете. Вот, конечно, не стоит еще списывать счетов новичка, который к нам пришел, да, Барс Кегля, также еще доктор Спасибо. Рассел, который, если подготовиться очень хорошо, может проехать. На самом деле, я еще ставил ставки то, что Тарабукин здесь неплохо проедет, потому что все-таки... ну. Человек, который ездит в F1 немало, в F1 все-таки есть, Шанхай у нас, вот, и, соответственно, у него должны быть, хорошие познания познание трассы, и, соответственно, ему не ставят туда, пересесть на LMP1, да, много различаются точки, но, по сути, трасса почти проходится, ну, одинаково, но тут у нас просто происходит хаос на торможении после обратной прямой, за счет чего я отыгрываю две позиции, и передо мной едет доктор Рассел и Барсик кегля. Рассел ошибается, очень широко выходит. И плюс, как можно заметить, у него не было уже гибрида. То есть он не мог использовать его уже на остатке круга. Я же наоборот как раз таки этот момент рассчитал, что как раз сколько нужно, где его использовать, чтобы вот в конце ты мог лишний раз разогнаться на обратной прямой, чтобы, ну точнее, с прямой, чтобы получить преимущество. За счет чего я на третью позицию. Перед мной Барсик немного замедлился на выходе из как раз таки Улитки, он наехал на порядок его за этого чутка понесло, но самое главное то, что я вижу то, что Девиза в принципе в досягаемости, если я буду ехать в плюс-минус там в темпе быстрее него, ну, где-то на три-четыре десятки я его смогу без проблем до конца гонки догнать и там мы уже сможем с ним побороться за звание босс of the LMP1. Но пока что надо пройти Барсика, который в принципе без проблем догоняя в поворотах и теперь самое главное просто подгадать момент где его конкретно атаковать, Ну я в принципе тоже понимал где я буду атаковать, а именно на старт прямой потому что ребята очень сильно тратят на самом деле гибрид на обратной прямой и соответственно мне самое главное было не особо сильно тратить, плюс надо было помнить то что надо сохранять определенное количество заряда в гибриде потому что тут заряд очень быстро тратится и в принципе, можно без проблем дойти до такого момента, что у тебя просто не будет заряда никакого, и тебе еще придется ездить без гибрида какой-то момент. Ну и, собственно, Барсик прожимает нехило, так, наверное, до 320 гибрид. Я решил до 310 разогнаться, стандартный будет сгонять до 300, до 305. И по итогу он немного даже пролетает точку торможения. Я чуть не упираюсь с него, проходя уже, ну, немного срезая по ребрик. Ну и что же, выход на старт финишную прямую. Я понимаю, что у меня сейчас здесь есть преимущество по гибриду. И причем это сразу же видно, у Барсика просто он кончился, я его догоняю мгновенно, тут уже он начинает прожимать немного гибрид, и мы входим в улику бок о бок, но Барсика сносит, ну, и сношу, причем сносит в меня, и я тем самым я отправляюсь в... в траву, и по итогу вновь пропускаю вперед Тарабукина и Рассела, и грубо говоря, мне почти надо все делать сначала, а в этот момент у меня уже жопа немного подгорает, но надо помнить, что прошло только вот 5 минут, от начала гонки соответственно все еще впереди но в этот момент я уже понимал то что скорее всего до девизы я не успею доехать потому что происходит ну, блять, ну, второй ты, сука, контакт лезешь? да в этот раз уже сервы я не знаю он Шур, пролетел ну, точку торможения скорее всего въезжает в меня пытаясь избежать контакта и по итогу меня разворачивает сзади антикроу максимально ну не максимально он упомнен на оранжевого то есть примерно до 60 процентов что будет немного сказываться и по итогу да, в этот момент я уже понимал окончательно то, что шансы догнать девиза да просто 0. только если девиза сам где-то не ошибется или его кто-нибудь не убьет после 10 минут начала гонки мы уже догоняем ГТЕ, а это означает то, что веселье только начинается и впереди как раз еще и Тарабукин с Кегли начинают бороться вот, да, причем да, очень близко да, друг, да, друг да. другу и тут уже к и в этот момент надо Правильно подгадать момент, чтобы пройти болит ГТЕ, э, чтобы он не, за, не застопил тебя никак. Э, в принципе, чтобы он не создал никаких там, проблем с траекторией тоже. вот Я пытаюсь побыстрее пройти Феррари на выходе из улитки, но тоже получается на самом деле очень и очень криво. И да, в принципе, я понимаю, что такое кривое прохождение все равно мне никак сильно не бьет, потому что ребята отрываются от меня, потому что они тоже впереди застряли за ГТЕ И, соответственно, самое главное, чтобы они. Именно ГТМ мне попадались в нужный момент. Ну и походим к скоростной связке левого и правого поворота. Феррари я очень быстро, естественно, догоняю. Решаю пройти по внешнему, соответственно, потому что, ну, все-таки есть это будут по внутренним пытаться пройти. А мне хватит прижима, чтобы обойти их по внешнему. Придет происходит блядь. контакт между Ох, Барсиком и Сарабутиным. После чего у меня въезжает блядь, еще Феррари. Но, но, за счет того, что Феррари меня подкорректировал немного правее, блядь. я, наоборот, Избежал контакта с Тарабукином, потому что я бы обязательно в него ехал бы, если бы Феррари не подкректировал мою траекторию, так как в Тарабукина въехал Порш, который отбросил его на внешнюю часть трассы. Ну и да, четвертое место. Догнал я Барсика достаточно быстро, ну, относительно быстро. В этот момент уже Расл был на втором месте, и плюс он был уже в 6 секундах от красбарсик и я уже такой понимаю то что нокей ну, если тут раз уже 6 секунд то ну девизу наверное в 15 как минимум а то и в 20 секундах в принципе от меня будет и соответственно я уже точно не догоню тут меня пропускает барсик вперед в принципе снимаю шляпу Кажусь, честно, перед ним это достаточно мужской поступок после того как туда. он меня выбил вот на третьем кругу он меня там... пускает вперед ну так сказать отдает Фарм, долг седла. за что ему благодарность и по итогу выхожу на третью позицию, и теперь мне самое главное было оторваться от Барсика как можно быстрее ну не составит для меня это проблем особых по, по темпу я чуть быстрее еду в Барсика и поэтому это не станет какой то большой проблемой большой проблемой для меня является как сейчас догнать Рассела, который достаточно быстро идет на трассе, за ним был в этот момент уже FastLab и я понимал то, что темп у меня ну ниже будет чем у Рассела, потому что у меня повреждено заднее антикрыло, это все таки бьет по аэродинамике в поворотах, это и напрямых прямых бьет по скорости максимальной. И соответственно, ну, друг на друга это накладывается. Я где-то ну, полсекунды, а то я, может секунду теряю с круга из-за повреждений. И причем это еще не последние повреждения в этой гонке, как оказались. Да и в принципе у нас тут LMP1, так можно сказать, все по-всякому опиздюлились. Будущего вы причем видите, как опиздюлится два предыдущих. Твиза, кстати, уже пересек даже старт-финиш впрямую, это можно было заметить. И да, там где-то плюс-минус 20 секунд между нами есть. Последний пород я, кстати, еще так промахиваюсь. Ну, подъезжает ко мне барсик, но у меня есть заряд батарейки, у него его не было уже в этот момент. И, естественно, я чуть-чуть отъезжаю от него и между нами будет держаться расстояние где-то, наверное, полсекунды 60, где-то так. До данного момента, пока Ронка, я не знаю, не вернется на траекторию, тем самым не подкрепировав уже Барсика, которого он отправляет на траву и тем самым собственно борьба за третью Дальше позицию у нас мгновенно уже... заканчивается то что барс отлетает на 4 секунды от нас но на этом кругу случается еще кое-что впереди разворачивает рассел и я был даже удивлен потому что ну lmp1 разворот ну это надо на самом деле постараться ну я могу предположить то что человек ехал без тракшена как бы тут ваш, на ваше предпочтение вот но что все-таки лучше как как никак включать что вот такой ситуации избегать. Плюс, как-никак, гибридная составляющая тоже помогает избежать подобных разворотов. И я уже выхожу на вторую позицию и в принципе неплохо. Я вернулся на ту позицию, с которой стартовал, то есть наберу в принципе неплохие очки, попутно опережая GTE и LMP2 болиды. Но, чуть позже у нас происходит, ну, для меня тоже неприятность, как и для пилота, ну, я уже думаю, подозреваете, о ком я говорю, у нас вылетает девиза, и причем, как в будущем как я узнал, и он, он именно вылетел, блядь, а как бы его согнали с компьютера. да блядь. Случается блядь. такое. И тем самым я выхожу блядь, на первую блядь, позицию. Блядь, Конечно же, я не особо рад такому выходу на первую позицию, потому что ну, хочется выиграть именно на трассе, а не за счет какой-то там проблемы у человека, когда там он вылетает, еще что-то происходит у него. Вот, ну а такая победа, ну, как бы не особо нужна мне. и при этом с этого момента я начинаю уже активно лидировать, но перед песок у меня случается второй контакта, о котором я говорил. Ну... Паршак его сносит в последнем повороте, начинает разворачивать, я пытаюсь вернуться по внутренней траектории, но по итогу порши въезжает в меня. Благо он въезжает мне ровно в борт и ровно посередине, соответственно я не разворачиваюсь, лишь еще что-то, а просто получаю повреждения из-за которых я просто решаю на круг раньше заехать в боксы. Благо топлива особо не сильно тратилось. И тут главный был вопрос, где начинается петлиметр. Он начинается не на эти 80 метров, потому что я разгоняюсь до 80, и он начинается уже у самого въезда в боксы, и это, ну вот, мододелы, так сказать, постарались обосраться. Ну и да. Спустя вечность я выезжаю из боксов, потому что пистопы это, это пиздец. Длятся они реально на LMP1 тут вечность, потому что они так настроены очень хорошо, но благо... С лимана у нас будут нормальные настройки пистопов, и у нас механики не будут менять тебе четыре колеса целую вечность. Выезжаю, в принципе, я даже смог неплохо так на террасу который также со мной заезжал в боксы. Он как-то застопорился очень сильно, хотя, ну, даже если он будет делать такой же пистоп, как я, то есть со сменой колес, то ну, он не должен был так прям много проиграть. Но похоже он где-то там вот немножко с въездом в свой бокс, немножко ошибся из этого я выхожу на вторую позицию в своем классе и что же у нас впереди остается Барсик, который еще не заезжал в боксы ну и также еще если можно посчитать так Болит ЛМП2 который лидировал на тот момент а нет, еще Стерва да, не заезжал в боксы вот точно и по итогу да, третье место у меня пока что в ЛМП1 но ребята тоже будут ждать своего бокса, соответственно гарантированно их обойду если только кто-то из них не решит поехать на старых шинах, которые тут могут спокойно доехать от начала до конца, у нас нет никаких правил потому тому, что там, делать обязательно питоп со сменой резины, просто ну, опциональный вариант, типа хочешь заезжать и меняй резину дополнительно там где-то секунд 10 или 15, плюс-минус где-то так, потому что топливо тоже заливается у нас очень и очень долго. По традиции после бокса я решаю дать быстрый круг, чтобы забрать лап, и в принципе уже неплохо так иду, с опережением дельты ну, от своего лучшего круга на 40 уже на полсекунды. Немного ошибаюсь, тут при прохождении поворота, очень далеко улетаю, за то, что выбираю неправильную точку торможения, но в принципе это не сильно как-то меняет дело, потому что я все равно разгоняюсь на обратную прямую, использую по максимуму гибриды, разгоняюсь там до 320 километров, если я правильно помню, да, и, соответственно, я за счет уже этого выигрываю немало времени. И за счет того, что у меня даже еще есть свежий воздух впереди, ну, точнее чистый воздух, да, не свежий, вот, мне удается без проблем проехать этот круг и поставить конечное время лучшего круга, там, минута 44 и 8, если я правильно помню, то есть от коллекционного времени там отличие, ну, где-то в 6-7 вот, но, это бегает вперед, это... Будет не финальный лучший круг, а по итогу я еще под конец смогу улучшить уже на. За 25 минут до конца гонки я догоняю да, Барсика, который сделал свой пит-стоп. он решил не менять колеса. Да, и по итогу это привело к тому, что я его просто очень быстро догонял. Он терял где-то по две три секунды с кругу по отношению ко мне, потому что ну, все-таки свежий комплект резины это и есть свежий комплект резины. И как можно заметить, даже приучить того, что ты экономишь 10 или 15 секунд на пидстопе, ты. Теряешь это время по ходу кругов, потому что человек на быстром, ну, на свежей резине он намного быстрее будет, чем ты на уже полуизношенной резине. По итогу тут еще небольшой контакт с ГТЕ uh, возникает у Барсика. Ну и в поворотах, само собой, это прям отчетливо видно, как я его начинаю просто догонять. Соответственно, мне надо было снова готовить точку его обхода. Но тут, в принципе, готовить ничего не нужно. В принципе, я знаю то, что Барсик расходует свою энергию очень сильно, соответственно, на конец круга у него ничего не остается, то есть на выходе с последнего поворота. И, соответственно, на этом можно без проблем как-то сыграть. То есть подъехать как можно ближе на, на обратной прямой и потом уже просто возможно даже после шпилики его обогнать. Ну, в общем, подгадать момент. Самое главное так до ГТЕ под, подобрать этот момент. Ну, вот собственно, мы выходим на обратную прямую я начинаю там даже разъезжать уже потихоньку гибрид. За счет шин я чуть лучше выхожу, чуть быстрее. И по итогу в принципе, даже на обратной прямой мы уже начинаем с ним батлиться, разгоняемся до максимальной скорости в 30 330 километров, ну и на торможении я без проблем выхожу вперед, на выходе также выхожу уже окончательно вперед, ну и по итогу завоевываю обратно первую позицию. И я понимал этот момент то, что ну Барсик уже мало что может мне сделать, только если я где-то ошибусь или меня может опять кто-то убьет. В этот момент у меня, кстати, Слежь даже было. Восстановлена вся аэродинамика, соответственно, я не терял в поворотах и на прямых в особенности. Примерно через 10 минут мне уже стало даже немного скучно обгонять просто ГТЕ. И я решил тут прикольнуться над Твайлайтом по полной. Вижу его, выстраиваюсь на атаку и торпедирую. Но, окей, я начал проводить специально с запасом, так чтобы реально не торпеднуть его в больчину. По итогу все остались живы, без каких-либо повреждений, но я думаю Твайлайт потом... Менял свои штанишки, когда видел эту летящую черную торпеду в борт его Porsche 911. Ну что же, минута 40 остается на табло, мы выходим на последний круг, ага. и благо это именно последний круг, таймер закончится почти ровно перед финишной прямой. И Блять, за этого я не поеду на круг. дополнительный круг. При этом я еще и пытался так не жать особо я газ, спущу, кругу, что чтобы как раз-таки потянуть время. Потому что, ну, кстати, там было, было немного видно то, что на предпоследнем кругу ушло время. Там вроде минута 44,700 70, с чем-то. Вот, точно не смогу уже вспомнить. На, на сайт для этого заходить. Ну и все. На этом как бы Китай, по сути, заканчивается. Конечно, да, он был достаточно интересным насыщенным в начале. Но по итогу, под конец, опять же, вся борьба сошла на нет, потому что, ну, банально, оппоненты уже были очень далеко от меня. Барсик, при этом, сохранил свою вторую позицию. Похоже, у Рассела еще что-то случилось во время гонки. Потому что даже если учитывать то, что Рассел так же, как я, менял резину, то он должен был Барсика догнать уже, ну, по-любому, за 5 минут до конца. Потому что между мной и Барсиком в этот момент уже было плюс-минус 10 с чем-то секунд, может, даже больше. Возможно, даже 15. То есть, скорее всего, Рассел там где-то ошибся и, к сожалению, да... Не удалось ему вернуть вторую позицию хотя бы. Ну а Барсик по итогу за счет такого своеобразного пестопа где он только залил топливо и вроде даже не чинил, болит, вышел на вторую позицию, что в принципе дало ему возможность побороться за 12 очков, лучше даже получить 12 очков. Ну что же, вот выход на обратную, на обратную прямую, 20 секунд остается до конца да, гонки. Господи, мне, ну господи. и в этот момент я уже что? понимаю, то что окей, сейчас надо плюс-минус рассчитать, а, чтобы беда. игра мне не дала еще возможность ехать последний круг, ну, то следующий круг и чтобы просто закончить здесь и сейчас этот заезд и три два один и игра говорит то что я на последнем круге соответственно последний поворот и все на этом Шанхай заканчивается да! второй подряд победой и к сожалению последней победы на Porsche. да два ну, из двух ну такой, опять же победы я, конечно, можно нельзя считать потому что девиза вылетел и скорее и всего, всего ну победу все-таки ему бы досталось, самая если самая бы была. ничего с ним такого особого не ну, случилось ну, по да. ходу Я, не оставшейся не не гонки, потому что, что догнать один. там 20 по секунд чем-то разницы, раз, раз, раз, ну там, опять там же там это там должно раз, было с ним произойти. Да, как-то так у нас подходит к концу второй этап. Ну и что же? Следующий этап у нас Лиман, причем не один час, а целых два часа. Это будет достаточно интересно данный момент вы видите прицовые результаты. Конечно, по ГТЕ результаты немного поменялись. Там два парня получили штрафы в боксах, когда заезжали в них. Из-за этого им немного отмотали этот штраф И по итогу им присудили первое-второе место. А на этом все. С вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до скорой встречи, ребят. Пока-пока и удачи.